коротенько могу сказать так вот обычный деревянный дом делали как заваленки вот так где-то ну, здесь я не знаю сколько сантиметров может 30 40 тут деревянная опалубка а вот это пространство тут и тут между опалубкой и домом засыпалось опилками а сверху толь что это давала заваленка то что она препятствовала выхождению тепла, то есть отдаче тепла из дома, выходу тепла из дома. Вот и все. Дом нагревался, тепло, естественно, расширялось, уходило сюда. Вот самая холодная точка здесь дома, там вверху теплее. Вот, и сюда вот завалинка препятствовала. Теперь что сделал? Вот рама обычная. Вот, там меняли рамы в здании административном. Их просто выкинули или на свалку или сказали забирай ну забрал вот я вот так вот поставил два градусника один здесь один здесь значит сейчас 12 градусов ой 12 часов сегодня какой 21 октября вот значит на вот этом градуснике 20 градусов а на этом 32 ну, видно, видно не видно вот 32 а тут 20 так вот это уже типа, можно сказать, тоже заваленки. Это идея. Того, как сделать не э, заваленку, препятствующую выходу из дома тепла, а набороться сдающее тепло. Вот на улице, скажем, 20, а вот здесь в пространстве 32. Причем тут открыты торцы, тут между ними ничего не заделано. Щели везде. Просто так вот 12 градусов. Здесь можно еще черную сделать, если хотите, какую-то основу, вот, торцы закрыть, не обязательно так, можно и так, в принципе, так хорошо, потому что солнце под прямым лучом падает и будет прогревать, это как идея, идея. а реализовать идею можно разными способами, как, как, как угодно, можно вообще стеклом все, весь дом покрыть, будет нагреваться дальше можно сделать какой-нибудь аккумулятор хотя бы с тех же кирпичей только их красным то есть черным цветом покрасить и все Знаете, они будут нагреваться будут аккумулировать тепло и потом ночью ну, медленно отдавать и, естественно стена будет нагреваться плюс к этому можно сделать, скажем, гравийную подушку, там проложить трубы, и вот отсюда воздух, как обычно, по этим трубам будет прогоняться, и труба потом будет заходить туда, вон через ту отдушину в дом, и там батареи, она будет прогреваться, и не обязательно водой наполнять, можно наполнять и просто воздух, воздух по трубам, там будут радиаторы стоять, ну что, есть же пара воздушное отопление, просто пар идет по радиатором и нагревает их также тут будет горячий воздух кто вы знает насколько он может нагреваться но ну, в теплице может ведь и 50 быть градусов между прочим это не пленка это стекло хотя можно и пленкой но через стекло это лучше проходимость почти процентов. через пленку уже такого не будет вот вот такие дела делайте выводы господа думайте предлагайте что-то экспериментируйте. Ну, у меня просто <финансов>, финансов нету. Я даже и не буду заморачиваться и думать. Просто время потратишь, ну, что-то придумаешь. Может, не один вариант. Ну, а смысл какой? А денег нет. Денег нет, еще не скоро, работать очень не скоро.